привет друзья водителям не привыкать к тому что пешеходы могут внезапно появиться на пешеходном переходе или посреди проезжей части даже если авто всего в метре от них иногда пешеходы даже не смотрят на машину прямо выбегая на дорогу и часто при этом смотрят в экран телефона многие из них думают что обязанности имеют только водители а пешеходам предоставлены только права. Но это не так. Пешеход при выходе на проезжую часть должен не только ориентироваться на, как ему кажется, здравый смысл, а и действовать согласно правил дорожнего движения, даже если находится на пешеходном переходе. В правилах дорожного движения прописано, что пешеходы обязаны переходить дорогу по специально отведенному месту, пешеходному переходу включая наземные или подземные, а в случае отсутствия на перекрестках, по линии тротуара или по обочине. Пешеходы не имеют права выходить на полосы для автомобилистов до того, пока не убедились в безопасности. При этом учитывать надо свою безопасность и безопасность других участников дорожнего движения. Категорически запрещено выбегать на проезжую часть, даже если это пешеходный переход. Кроме того, запрещено бежать или ехать на велосипеде по пешеходному переходу, так как законодатель назвал его именно переход, а не перебег или переезд. В то же время пешеход имеет право на преимущество при пересечении проезжей части на нерегулируемых переходах. А автомобилист, который приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, должен уменьшить скорость. А если там есть пешеходы, то он обязан остановить движение, чтобы пешеходы пересекли проезжую часть. Точку в вопросе «Кто прав, кто виноват?» поставил Верховный суд. Он сделал заключение касательно вышеупомянутых требований правил дорожнего движения таким образом. На пешеходных переходах, которые не регулируются, пешеходы имеют явное преимущество в движении перед водителями. Но только с того момента, как пешеход ступил на переход. Также суд обратил внимание на то, что запрещено объезжать пешехода, который уже ступил на переход, независимо от расстояния между ними. А также увеличивать скорость, чтобы проехать быстрее, чем пешеход успеет пересечь переход. Основываясь на правила дорожнего движения, Верховный суд сделал заключение, что водитель обязан уступить пешеходу в том случае, когда он уже находится на зебре. Получается, что если пешеход все еще на тротуаре, а автомобиль приближается к пешеходному переходу, то пешеход обязан подождать, пока авто проедет и не имеет права выходить на пешеходный переход. Вышеуказанное подтверждается еще и тем, что в законе предусмотрен штраф для пешеходов в сумме 255 гривен за пересечение проезжей части в неустановленном месте или прямо перед приближающимся транспортом. Будьте внимательнее на дорогах и уважайте других участников движения. На этом все. Пока!